Показывать, показывать подарки которые мы уже собрали вот моя вся база это все мои куколки а вот... а это моя база мне ее подарил дед Мороз на Новый год я ее вчера моя собрал и вот такая большая база. Это платформа от компании Stickboot. Она переделывается в вот такой, э, как бы, планету. И там можно ездить на машине и снимать всякие мультики. Ну, короче, теперь я могу снимать мультики. Всякие анимашки. Так, а мы начинаем открывать нашего Гост Киттенса. Хотела сохранить коробку. И... Вот такая коробка. И... От кон... О, Вот я ее такая. Конкционера. Котят. Вот это все котят. Ух ты, как их И нам попалось поп... белое, редкое молоко. Представляете? Так, открываем. Давай. Там попалась, вот... а тут такая розовенькая, какая-то бутылочка. А я тем временем достаю весь генетический песок и все, что было в этой коробке. Ляньте маленькая гитара. Наверное, котенок очень любит музыку и попить. Да, вот, Вот такой нам котенок попадется. Так, песок. ножницы, спицы. Ух ты, какой он милашка. Ух ты, вот он, этот милашка. Ой, вот еще хвостик такой, как видите, карамельки. Разве котик прям. И он еще нам маркет глазик вот так. И этого котенка зовут Пикси Пурс. Вот, вот он. Его зовут Пикси Пурс. А сейчас куклы Лоу придут ко мне в гости на мою космическую базу. Короче, начать, знаем, играть. Какая классная класс. Зайду-ка я в гости. Кто-то есть? Пожалуйста. Шлем, лобы. Здравствуйте, Здрасте. вы кто? А я куколка пришла посмотреть, как тут вы играете. Где вы живете? Ну, Мы живем тут рядом, по соседству. Вот это наш большой дом. А вот дом. то ваш дом? Да, построили тут рядом недавно. Ну пойдемте. Тут у нас рабочее место. Тут я смотрю И за есть? нашими дронами. А я с собой взяла котика. Котика? Да. И Его зовут Карамелька. Карамелька? Да. Это да. Что его хвостик? Мы еще таких не видели. А мы еще долго ехали то Да нет, мы уже почти приехали. Вау! Это космическая станция! Вот так как... Круто! Мы же на, ну, на Луне! Да, вот мы на Луне, можно уже вставать. Можно котика тут оставить просто на это. Да, котика тут можно оставить. Сейчас я войду, положу свою маску, а то мне очень жарко здесь. А ты пока тут стой и никуда не уходи. Хорошо. Ты что? Зачем ты? Зачем, я же тебе сказал, никуда не, не идти. Зачем ты? Просто это же море. Никакое это не море, это радиоактивная вода. Мы а, же на Луне. Точно, мы же на Луне. Луне их с собой забрать? Нет, нельзя. Это драгоценность Луны. Их никто не трогает уже, уже тысячу лет. Ого, почему так много? Потому что это драгоценности. Mm -hmm. Вот он, другие... Да, там еще есть кристаллы. Вау, вот это маленькие, такие прикольные. Ну все, я думаю, пора уже идти домой. Не хочу, мне тут понравилось. Ну, Глянь, здесь там кристаллы. Здесь на Луне долго находиться нельзя, а, а то мне? может быть плохо, потому что здесь на Луне мало воздуха. Нам, okay. нам рук... Так, блин, что-то машина не заботится. И Хорошо. И... Надо пойти проверить, что... Какой-то робот так. занял свою машину. Я буду... Я попробую украсть эти кристаллы. Я могу так вот, я так. И... и... получается. Все, подняла. Он такой тяжелый, как будто... Врум-врум! О, все завелась. Хорошо, хорошо, бегу-бегу. Я -бегу. видел, что я спрятала кристаллы. ха ха ха ха Иса, ты никому не расскажешь, надеюсь. Кажем, садимся. Так, все, поехали. Нам еще долго ехать, то уже надоело. Да нет, уже вот почти приехали. У -у -у. Вот, давай я тебя сейчас высажу. Ты, это, тут освоишься. Я пойду пока что припаркуюсь. Так, я поехал припарковывать. пожалуй, в машине оставлю. <связываем> О, ты уже тут? <связываем> Это что? Это кристалл! Ты зачем взяла кристалл? Сейчас же все умрут! Он же радиоактивный. Ты что? Нет! Срочно везем его на луну! Везем! Ой, мой мой Извини, я больше так не буду Надо было думать Все, садись в машину быстро Без кота поехали Ру -ру -ру -ру -ру -ру. Скорее, скорее высаживаемся высаживаемся. Берем кристалл берем. Выходи, Выходи скорее берем, берем. Да, и правда кристаллов меньше стало Срочно ложим кристалл Срочно, скорее, скорее. Прятайте О, Все, бежим, бежим Садимся в машину. Фух, ну все, не справились. Фух, она вылазит. И я тоже. Вот Извини, это... я больше так не буду, буду своей головой думать. Хорошо, я тебя извиняю, только больше так никогда не делай. Надеюсь, никто радиацией не отравился. Нет, нет, не Фух, капец, я испугался. Я пока в машину пойду перепаркую, а ты тут ничего не громи. И не вози кристаллы больше никогда, а то на Луну тебя больше не повезу. Окей. Эй, слушай, а может, может быть я тебя домой подвезу? Да, пожалуйста, можешь? Ну все, тогда садимся в машину. Котика я не забыть. Садись, да. Индивиду. Кота бери. Кот тут, пусть посидит. Так, все, Поехали. Вот это твой дом же, да? Ну да. А так мы тут вообще рядом живем, через дорогу. Спасибо. Да, буду вот... к тебе еще приходить с подружками. Да, хорошо. Я, я буду рад познакомиться своими подружками. Все, пока. Пока. Буду ждать тебя. Скоро завтра. я встретимся? Угу, все. И привези. Спокойной ночи. Спокойной и берись свой подружек. Хорошо. Все, пока. пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мирен канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о наших новых классных видео. И смотрите наши новые видео-челленджи.